Привет, дорогие друзья, с вами Сегодня мы продолжаем проходить туалет-менеджер, да. В прошлой серии мы расселились на этом моменте, да. И сейчас уже сентябрь, как вы видите, да. Сентябрь. И... График, кто-то будет спросить, когда график новый будет там, Когда видео, видео будет выходить пока каждый день. Две недели вот эти. Потому что у меня... За, там заболели учителя, короче, в моей школе. Там, короче, две недели карантин, мы ничего делать не будем, короче, просто. Просто вот так, просто две недели безделья. А остальные почему-то учатся, да, нормально, в масках сидят, в школе учатся. Ладно, короче, не об этом. Так-то уже все. Викторин больше не будет, наверное, пока. Хотя, может быть, и проведем куда-то. Ну, не сегодня, наверное. Сегодня просто желания нет проводить викторины. Так давайте посмотрим, что у нас тут. И, ух ты, ничего тут, смотрите, ничего себе! Смотрите, вот тут бизнес попер, попер, серьезно, попер. 10 евро заработал, ничего себе! 10 евро мы заработали. Вот пока я отсутствовал вот это время, кто-то мне, походу, кто-то ходит. Здорово, бум, не виделись. Целый один день. Короче, пойдем сейчас купим стикером. Кто-то написал мне в комментариях, что там можно купить распылитель, это фигню. Короче, чтобы клиентов там было больше и еще не только клиентов, чтобы там он <смех> это как его <смех> как она называется, фигня это типа что повышался там уровень этого всего там сейчас узнаем повышаем. Вот, комфорт, чтобы был, точно, комфорт. Чтобы комфорт был 4. На 4 поставили комфорт, нифига себе. Вот это да, комфорт. Короче, сейчас ку купим распылитель. Игра сохранена. Опять, не, пф, опять есть придет. А я не буду есть. Я почитала, что там, это не обязательно. Что есть там надо... Да, это можно и не делать. Ну, серьезно, это можно и не делать. И зачем ты его снял? Ну ладно, попшикаем хотя бы уже. О, тут пшикать целый день придется. Мне так кажется, что тут пшикать очень долго придется. Ой, долго тут пшикать. А как пшикать? А, да, вот а? А стать он тратится, он быстро тратится. Он недорогой. 4 евро. Ну, кому как? мне не очень. Да, тут на мусоре. Сейчас на мусоре, да? сейчас проверим. Потом проверим. Так, тут все плохо, тут все плохо. Короче, давай. Все, нормально, попшикаем. Здесь пошикаем. Пшикаем здесь и пойдем сейчас посмотрим, что они на мусоре или мне тут, да? да? на один раз в ней хватает это все. Все, он ну, читай на один раз. Вот этот. Пшикалка. На один раз. Сейчас мы поубираем. Тут швабру бери и убирать будет. Пока утро еще никто не проснулся. Будем убирать. Хотя уже все проснулись. Никто не смывает за собой. Никто. Никто за собой не смывает. Блин, дураки. Ну да, вот так вот. Сейчас кто-то придет. Ну, они всегда утром приходит. Здорово, такие все. Е -е -е. Короче, да. Будем продолжать. Бизнес вперед, короче. Бизнес вперед, серьезно. Как вы видите... Я раковину подкупил. Ну, короче, типа, все сделал. Да, пока. Не серии. Не серии я подумал. А почему бы раковину? О, здорово, вдвоем уже идут. убирать, давай, давай. Давай, здорово, здорово. Мне надо убирать просто. Убирать надо отойдите, пожалуйста. Мне убирать надо. Убираем, убираем, да. Сейчас опять все засрут. Ну конечно. Ну конечно, как же по-другому. Так, а, а где я? Блин, а ну что вы не решаете мне? Деньги хотя бы получат. Да деньги отдай! Так, руки мыть, да, правильно все. Ну хотя бы руки моют. Ну смывать за собой, да, не, не учили никого. А тут ёршикам нужно, тут уже смывать не пойдет. Тут уже так насырали вообще. Ёршик покупать надо теперь. Ну что вы за люди такие, ёршики теперь покупать эти? Ёршики, фигёршики, блин конечно. Смывать вообще никто не учился Вообще в детстве не смывают да, не учили, да? Хотя бы деньги дают мне. Ну, хотя бы как-то так. На ёршике деньги мне дают хотя бы. Ну, ладно. Спортсмены все-то. ну конечно. Сейчас мерфис с телефоне Почему бы и нет? Здорово, мужик. Мне ёршик нужен. Это же ёршик. Наверное, да. Да, это Юршка. Ну сейчас мы уберем там, ну, в принципе. Да, и так день у нас проходит. Мы убираем себе, -э, серия будет подольше идти, короче, бизнес прет. нет. Почти. <соц> ну придет, да, чуть-чуть. А ну-ка быстро ршиком все вытер, вытер ршиком. Ну теперь смыть. А Юрши как-то нормально? Сейчас мы купим туалетную бумагу им, Чтобы они... Не... не Не... Короче, надо так. Чтобы комфорт был побольше всего. было, короче, больше. Походу, пшикать опять придется, да? Но ну, тут мне уже кажется самому пшикать. Там уже кажется самому пшикать. Пшикать порубаться надо, да? Пшикать нужно? Нет, не нужно пшикать. Ладно, ладно. Нужно так не нужно. Она мне все равно дается, друг. Нифига себе спортом занимается. Но мне, ну, мне надо клиентов, чтобы больше было. Да? Ну сейчас бы в стене застрять неплохо было. Короче, еще серии пару. Парочку серий, и все, мы уже, наверное, заканчивать будем. Ну, серьезно. Так, мне надо купить что? Мне надо купить, знаете, да, туалетную бумагу. Фигню. Пять евро. А какая разница? Пять, нет. Комфорт. А, ну если комфорт реально больше, то мы это купить за 5. Ты прям такая разница большая. Очень. Да я опять двери застрял. Ну что за бред? Он такой тупой, что он застревает двери, блин. 5 евро. Ну ладно. Всё. Ну если надо, так надо, купим. В принципе. В принципе, какая. Если так все хорошо будет идти дальше, я. О, стой, мужик. Мужик, стой. Ай, ладно. Я просто не хотел на ну, это. Ну, ладно, фигся. Мужик опять пришел. Ну, бляха, ну зас. Ну ладно. Смывать хотя бы учить. Смывать. А, я беда мусор или вс, вс, вс, вс. Тут хотя бы не надо. Нет, тут нормально, тут нормально сейчас. Пять евро, окей. Окей. Ок а окей. Да, блин, дай мне пройти. <свист> я пройти не могу. А где тот мужик, кстати, который шел? Мне он нужен сейчас. Блин, он завернул за ухо. Все, ушел мужик. А что, реально ушел? Куда он ушел вообще? А, откуда ушел? О, стой, мужик, реально ты нужен. Все, красавчик, мужик, иди дальше. Все, мужик будет на превьюшке, Ну, реально он какой-то такой, ну, ладно, красивый. Короче, все, на превьюшке будет, и будут те, кто нормальный. Короче, на превьюшке будут все, которые нормальные, да, люди. Короче, сейчас бумагу купим, все. Кстати, тут нарисовано, что я с бумагой иду, но на самом деле бумаги нет. О, мужик идет куда? Домой идет. Ладно, ладно, уже на вечер. Эти людей там побольше стало ходить. прошлой серии 0 человек, сейчас уже 4. А тут можно по 2. А зачем по две? Ладно, не знаю. Ну, бумагу купить надо, все. Если бумагу надо купить, здрасте, значит, надо бумагу. Вот так вот бумагу купить надо, по-любасу. Вот идти надо. Всё. Давай, покупаем. Вот так будем... Покупать все бумаги. А 2 евро? Да, вообще без проблем. 2 евро всего. Сейчас сколько рублей? 100 рублей? Да, нормально, 100 рублей. Или больше. Ну там, смотри, бумага нет. Там 5 бумаг, офигеть. Что за фигня? М -м -м, да, по одной бумажке. А, так это нормально. То за эту цену можно... Хотя она же не сразу пользуется. Хотя бумага сейчас дороже стоит почему. Ну да, вот так вот. Вот так вот так-то. Сейчас что нам надо? Распылить или купить еще один? Распылять не надо. Не надо, не надо, пока что, не надо. Ну ладно, ставим. Мне сейчас поспать надо будет. Ну, в принципе, кому-то надо. К куда ты пошел? Разворачивать. Разворот. разворот. Надо еще одну я, туалет еще один купить, походу. Мужской или мужской? Наверное, ну, мужской давайте купим. Бум, что мне видно. Куда-то ушел? Ну, сейчас мы поубираем, все, короче, это все сделаем. Сохранение игра сейчас будет сохраняться. Или нам. Блин, ты куда ты пошел? Ты чё? Он не хочет покупать туалет. Где туалет? Блин, кругами хожу и туалет не могу купить, офигеть. Дверь, нет, дверь уже денег не хватит. Нам придется дверь потом покупать, ну, сейчас мы еще купим эту фигню. мужик ночью ходит, прикольно. это тот мужик походу, да? это тот мужик. Как... нет, это не он походу, или его? Не... не ладно, ладно, не важно. он не он вообще. туалет есть у... да, сейчас мы поубираем. сейчас поубираем. так где моя эта фигня? убирать. Убиратель, да, убирать. Убирать все, убирает пока. Ты ч не убираешь, алё? Это мышку держать. Окей. Где еще убирать? Все. Все, ладно, пошли дальше убирать. Угу. Так, здесь. Смотри, я здесь не чища. А нет, нет. Не Хотел похвалить только, но уже нет. Смотри, эта фигня прям в лицо прям бьет. Так, все нормально. Ладно, пойдём. Пойдемте, купим еще одну штучку и все. Бумагу одну купим и все. Ну не бумагу, это цепление, короче, эту фигню на бумагу. Бля, ля, лядно а потом, не знаю, потом деньги опять они утром придут. Мой даже новый клиент, новые клиенты пойдут. Я не знаю, посмотрим. Мой новые клиенты подойдут. Пойдут, будут новые клиенты. Кстати, он подпрыгивает. Такой радостный, что подпрыгивает. Кстати, тут следы я на том. А почему вот, э, вот этот магазин? Не следы не убирают. А я убираю, блин, каждый день тут. Хожу, убираю, все. А не это в магазине вообще, как будто бы. А зачем? А зачем? А зачем что-то убирать? И так нормально. И так сойдет, в принципе. Не сойдет. Бумажку сейчас посту. Но они должны все равно деньги платить за то, что они туалет ходят. Ну клиентов не так много, так-то все. Это, это плохо. Клиентов не так, клиентов не так много, так-то все. Не знаю, спать нам есть смысл. Я распылитель сейчас куплю, наверное, счете Это тоже кончается, да? Ну Но пока нормально, пока нормально, пока нормально. А потом будет ненормально. Окно открою, а то воняет. Так, может какой-то новый стиль взять? Стиль. Стиль давай. Так. Так, нет, не надо. Сейчас пойдем быстренько сбегаем. Может какую-то купить эту... Какую-то плитку купить новую, я не знаю. Может быть, не... ну надо, да. Подкупим какую-то плиточку. Неплохую. Какой тут плиточки есть, а? 39 евро, -мо. -мо! Я вот такую, я вот таку, такую такую Блин, ну они дорогие. 90. 100 евро за плитку. Ты что, дурель, что ли? Да, но у нас денег нету, так-то вс. Кстати, тут милиция, если что, ходит. Наверное, ходит. Но находит, должна ходить. Ну, не знаю, посмотрим. <с moist> посмотрим. Кстати, вот это прикольно. но не знаю, на комфорт сильно даёт. Не знаю. Что, сохранение опять игры? Подлагивает. Всегда подлагивает, а игра сохранена. Окей. 15 минут мы играем, а всё, уже игра сохранена. Окей, может звук больше сделать? Хотя не надо, нормально. Блин, опять всё. Так да как это так-то? Не успели ещё прийти, уже всё, из засор. Еще утро, хотя уже утро наступило. Но что? Кто успел сюда прийти? Кто успевает сюда ходить? Все. Пошлите дальше. Опять минус один. За что? Что такое? Опять, да? Мусор. Нет, не мусор. Нормально здесь. Комфорт минус один. Почему? Почему комфорт минус один? Надо распылитель опять, да? А ну-ка, давайте. Сейчас распылитель придётся. Там комфорт минус один. Да, распылитель. Да чё? Всё, распылителя уже нет. Я говорил, надо было купить. Сколько сейчас времени вообще? Комфорт двадцать один. Клиенты вчера... Да. Да, я хочу. Короче, сейчас они должны ответить. Но если ответят, то это каждый день за рекламу 5 евро еще получать. Ну, конечно, не так не такие сильно большие деньги, но ну, хотя бы что-то. Давай купить у меня распылитель. 10 распылитель куплю и все. 3 евро офигенно <смех> офигенно бизнес придет. Но это хотя бы я наверное, за бизнес. Это я все в бизнес влаживаю, понимаете? Не просто деньги трачу тупо. А вот они, я не знаю, а вот они реально тупо трачут. Он каждый день ходит мне. Вс нормально. На тебя распылителем. <смех> распылителем тебя. В смысле? Я как бы все Я его опять потратил на просто так. на Побаловался, да? Называется... Побаловался, блин. Побаловался и распылитель себе потратил. Вот все, Ну что за день? Опять они? В смысле? Ты что говоришь? Как это так-то все? Да один распылитель не тратит каждый день. Каждый день по одному и распылитель. Офигеть. Полиция рядом. Будьте осторожны. Распылитель мой видит. Всё. Офигеть полицей рядом, будет осторожны. А, да. Скибордист. Здорово, школьник какой-то скибордист. Школьник скибордист. Вы такое видели когда-то? Я не... Надо будет посмывать опять за ними каждый раз. Все. Здрасте. Мода. Ну опять замусорили, да? Ну нет, хотя бы так. Хотя бы так. А там мы же.. А она не тратится сразу? Нет, она сразу не может. Милиция. Блэд, милиция, реально милиция ходит. Вы смыли хотя бы за собой? То есть телефоне. Конечно, они в телефоне. Сидеть, конечно, как можно в телефоне смывать ещё? Тут милиция. Блин а, блин а те... тут реально милиция ходит. Но вот мне реально скрываться от нее, серьезно. Что нет? Это... Пом, что ты смотришь меня милиция тут ходит. Надо прятаться с нее. Главное, чтобы она штраф не выписал. Я а за что? Я на Фух, слава богу, что она мимо прошла. А вы скажете, что я так боюсь милиции? Потому что я не я не зарегистрировался, оказывается. Вы не знали, но я, оказывается, не, неофициально здесь работаю. Хотя типа. а кого я обманываю, я официально все делаю. Стой, тут не смыто. Нет, смыто, ладно. Иди, иди, окей. Супермаркет. Найс. Nice. Все-таки они, походу, меня взяли, да? Найс. Кто-то пришел мне все-таки эту фигню повесил. Ну и хорошо. Чем мужик, стоишь? Я, видишь, убираю. Все нормально. Убрать. Руки помыл, окей. Ну, смывать, конечно, никто не умеет. Надо будет реально самое смывающие брать. Они дорогие, они 100 евро стоят почти. 80, ну почти. Ну, по же почти 100 евро, правильно? Ну, вот тут написано. А тут нет, тут не мусор. Нормально вроде пока, пока что нормально. Так, деньги там нормально не воруют, нет. Да не хорошо. Да положи только эту фигню, блин, с ней бегаешь. О, милиция. Деньги забираем быстрее, деньги. Пока милиция не видит. Ну, Все нормально. Правда здесь никто не моет. А, ну двери нету, нет. Понятно, конечно двери нету такой не, не нету двери нету все мы ничего мы не будем ничего тут бляха она там видит она еще штраф выпишет распылителем нормально все распылитель а все и нафиг был распылитель уже нема распылителя распылители просрали по ходу да а она что, ушла? Ушла она, нет? Должна ушла он вечером. Нет, не ушла. А мне, в принципе, плевать. Я распылитель иду Вам нужно есть. Ну, сейчас поедим. Ну, что ты боишься? Ну, маленький как. Как маленький, блин. А что будет, если я не буду есть? Я умру, что ли? Ну, мыться мне, в принципе, надо плевать. Я помою сейчас. Вот сейчас ночь уже, да? Считай. Ну, сейчас помоемся. Все, идем купаться и, и спать. Хотя бы смысл мне купаться, если все равно утром я приду. Проснусь, и опять все придется купаться заново. Ну, все, ну, сейчас вечереет, короче, мы пойдем спать. Серия закончим уже следующий день. Наверное. Ну, серия будет по 30 минут лить, если что. Потому что серии будет немножко реже выходить. Немножко реже, раза в два, наверное. <св -губ> Теперь через день будет входить скоро. Через неделю уже. Эту неделю пока, ну я не знаю. Ну, посмотрим. Может они резко скажут, все нормально, идите в школу. А по мне это не нравится. Деньги от рекламы питьев. Главное, чтобы мне деньги эти милиции они... <св -губ> не укоротила немножко. Мои деньги от рекламы. Короче, штраф будет выписать, кстати. Это возможно, это я читал. Когда об этой игре, что могут штраф выписать, если какую-то фигню то не сделал, там что-то не убрал, короче, все. Штраф там 100 евро, 200 и больше. Смотря как ты там что сделал. Если там что-то реально серьезное, то может быть нет, 200 евро. Ну, если не серьезно, то 100 евро, 50, может быть. А если что-то серьезное, то уже, да, выше. Если не убрал, там, ну, сильно много евро. Ну, там... Ну, короче, это зависит от того, что как ты все там... Зделья. Да. Короче, посмотрим сейчас. Посмотрим, сохранимся и пойдем. А бумага там есть, смотрю? мы это вот ее уже нету, а? мы это вот ее уже нету. А я думаю, а, она есть, она бесконечная. Е есть? Еще раз ставить, она есть. Да ну нет, она есть, я же вижу. Не надо никакая там эта фигня. Все есть, все нормально. Ч ⁇ я переживаю? Короче, деньги от рекламы идут, все нормально. А где я видела? А, тут видела. Ну пока да, пока тут есть мусор. А там что нет? Исчезли следы, понимаете? Представляете, ис исчезли следы. Были следы, уже нет. Вот были, уже нема. Ну тут следы, конечно, есть. Да. Не, ну, их надо убирать, чтобы комфорт был больше. А если не будет комфорта, то кому это надо вообще приходить туда? Они скажут, пошли вы нафиг, я сейчас э, иду к другому там чуваку. Он, у него комфорт там 200 уровень. Хотя у него туалеты такие же, как и у меня. Так, статистику посмотрим. Вчера 4. Окей. Опять намусорили, да? Да? Опять вы замусорили. Ну, смывать не умеют люди, вообще тупые. А, все, смыли. Ну, хотя бы руки моют. Если бы руки не мыли, вообще был бы ред какой-то. Я бы руки мою. Все. Да, надо будет все-таки, наверное, покупать самую убирающий туалет. Че ты стоишь? Иди отсюда. Да че комфорт опять унижает? Комфорт минус-минус-минус один. Почему я все убираю? Опять минус один. Да что, распылители сто процентов? Угу, сейчас опять застрять бы все. неплохо. Да, распылители плюс опять пшикать здесь. Попшикать. И тут попшикать надо. А что не так тебе? Что? Я пшикаю! Я опять потратил... Ну да, конечно. Опять я потратил свой распылитель тупой, который нифига не распыляет. Что такое? Что такое? Я не могу... Да как? Что за бред? Почему я нажимаю и распылитель и не работаю? Бред какой-то, серьезно. Ну это не бред, нет? Ну, что не творят, а? Что они шо творят эти люди? Не смывают. А смывать зачем? А зачем? А то лучше же играть в телефоне, правильно, чем смывать. А она сейчас деньги не заплатит. Сейчас вообще будет. Опять распилителем, да? Или они опять замутся? Деньги хотя бы давай, мать. Спасибо. Деньги хотя бы дает. Попшик. Ладно. Так, идем теперь покупать, наверное, двери. Двери надо покупать, реально. Если, деньги, если я двери не куплю, то все. Что жил, то что даром. Мне просто надо раковину купить, туалет. это вот, реально, фиг снимать с этим. Вот раковину купить, а? Ну, туалет, это... ну, ладно. Двери самой собой, но вот раковину нужно. Они без раковины, они с туалетом, они с дверью, плевать, они... Главное, чтобы руки можно помыть было. Я не понимаю. Там же если свободно, почему они не могут мыть руки, если там нету никого? Они же там что, прям очередь ко мне строится, чтобы там прям были какие-то трудности. Опять у смыли? Конечно. Зачем? О, тут еще один тебе приехал. А, двери нужны. А, без дверей никак, да? все смываем так сейчас еще человек, человек придет давай деньги ну откуда они столько денег они что зарабатывают каждый день по 100 миллил? евро что ли откуда у них столько денег вообще Я не понимаю миллионеры как будто бы вообще реально так 14 евро у нас сейчас наверное уже вечер да посмотрим сейчас статистику клиенты вчера клиенты а сегодня клиентов не пишет блин а у нас вообще распыление. Почтовый ящик ничего. что почтовом ящике ничего нет. Ясненько-ясненько. Но все равно нам деньги нужны. Наверное, дверь уже купим в следующей серии, потому что уже серия 30 минут А у нас серии будет только 30 минут, и не больше. И не больше. Так все придется еще один распылитель покупать ну да распылитель придется покупать чтобы было хотя бы как-то а то без комфорта вообще все плохо комфорт будет минус так я уже запутываюсь блин ну все походу мне придется распылитель купить и все домой идти а тут даже чистенько тут чистенько хорошо хорошо хорошо все, покупаем распылитель идем домой спать уже вечер. Да. Распылитель домой. Мы живем в серии почти 30 минут. Идет у вас, наверное, 30 даже. Распылитель, да. Давайте, пожалуйста. Спасибо, Нате. Так. Ну, ночью, в принципе, клиентов нету. Кто ночью вообще клиентов? Вообще, ночью вообще ничего нет. Ночью уже все спят нормальные люди. В туалет точно никто не ходит. А да? в клуб может еще пойти. Ну, в принципе, да, тут никого нету, в принципе. Все нормально, да, нормально, вс ⁇ Провери на всякий случай, мы тут такие что-то плохо. Мы не убрали какой-то уголок. Да не убрали, вс ⁇ Короче, домой идем. Идем домой и вс ⁇ Спать домой и вс ⁇ Поспим и вс ⁇ Уже следующая серия будет утром. Да. Все, идем, идем, идем, ой, заходим дверь нормально. В Мы угу. двери, они а сквозь двери, не в двери, а... короче. Что, тут все у нас все нормально, все спим. Да, я хочу спать. Ну я-то не хочу именно, он хочет. И кушать он хочет, и все хочет. Все, мы проснулись нормально все. Ну будем уже прощаться, да. Подп Проверьте кнопку подписаться чтобы она красная была да деньги от рекламы еще ну да понятно меня не, нет рекламы от всего короче да посмотрите там чтобы была подписка красная кнопочка не, не чтобы серый сделайте чтобы серый, все на серые ну красавчики посмотрите чтобы был колокольчик тоже серый на не белый ну короче нажмите на него все будет и все уведомления будут приходить а если не будут ну, не знаю но ну, а я даже проведу, как специально там, с парашютом, уведомления приходят или нет, но это потом. Потом, да. Пока все, да. Ссылка на плейлист ролики будет в описании. Пока ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем пока-пока.